доброго времени суток мои дорогие любимые итак у нас сегодня с вами обряд очень сильный мощный обряд обряд который называется защита стена огненная из серии защит это очередное наше занятие в круге силы магия нового тысячелетия в моем поле в поле Арины Михайловны ласка и Конечно же, это заключительное занятие нашего марта месяца, и теперь мы будем с вами встречаться в апреле. Тот, кто уже оплатил занятия апрельские 2128 рублей, у нас в апреле будет 5 занятий. Пожалуйста, напишите мне, я уже группу сформировала, я формирую поле, поле защиты, поле... Удачи, успешности, благополучия. Все, кто находится в моем поле, находится и под защитой, особой защитой высших сил. Апрель у нас достаточно такой неординарный, потому что там у нас будет череда событий. Одно из них самое яркое – это коридор затмений. Я буду говорить об этом в апреле месяце, я буду вам давать Специальные уже обряды на прохождение, более легкое прохождение этого пути, потому что трансформационные потоки, они запущены. Многие из вас сейчас чувствуют опустошение, возможно, усталость, сонливость. Все, каждый первый, второй пишет мне о вашей сонливости. Это все связано с этими процессами. И более того, что если идет негатив, а он есть я его постоянно ощущаю и конечно же провожу определенные мероприятия по чистке то вам это участие в группе необходимо поэтому включайте себя включайте своих близких ну или э, приобретайте обряды они в записи все работает все активировано я показываю только часть этих обрядов Основную часть я делаю в других местах, на, на местах силы, силы, на местах хаоса, там, где нужно. И также я даю некоторые обряды для использования самими вами, для очистки ваших близких, по фотографии, по фантому, также я объясняю. Вот один из таких наших сегодняшних обрядов, очень сильный, это защита, которая будет использована с помощью Духов огня, огненная защита также может быть использована вами для того, чтобы вы самостоятельно работали со своим ближним кругом. Ближний круг это значит ваши родные по крови, мама, папа, детки ваши, близкие. Если вы делаете это для кого-то, для клиентов, например, я знаю, что здесь очень много мастеров в моей группе, то, пожалуйста, также помните об энергообмене. С сегодняшнего обряда я приготовила очень сильные, мощные также амулеты на защиту. Это кулон смотрите какой можно отдельно его приобрести можно приобрести также и сам обряд пожалуйста сейчас у нас э, первая часть она официальная я приготовила вот такой совершенно э, божественные силы это у нас аметистовый браслет вот он э, он на такого размера на, ну, здесь можно, но ну, как бы на мою ручку он прям только-только. У меня ручка такая, всем ручкам ручка. Так, значит, с сегодняшнего обряда я приготовила специальный тоже, я не буду поворачивать, там э, это закрытый э, уже материал. Э, здесь специальные защитные руны и этот э, срез дерева, можжевельника он также для того чтобы формировать защитное поле угу. все это мы можете приобрести отдельно и конечно же на пути к победам и к успеху всегда можно встретить какие-то невидимые препятствия которые способны Убить и даже отобрать уверенность, отобрать удачу и как раз таки защита, которую я буду сегодня вам давать, стена огненная, убережет вас от этого. Энергетическая защита в нашем мире на сегодняшний день очень важна, потому что порчи, сглазы, какие-то проклятия, негативные воздействия, действия, каких-либо ненавистников и завистливых людей, другие неприятности возможны. Конечно же, это главные враги нашему благополучию. И обряды, я буду давать в апреле много обрядов тоже с огнем, с работой со стихиями, с духами. Обряды с огнем, они демонстрируют отличную эффективность в ситуациях, когда кто-то или, допустим, что-то пытается вам помешать прийти к счастью, к гармонии. И обряд олицетворяет защиту, потому что сквозь него пройти невозможно. Он отталкивает все, что находится за огненной стеной вокруг вас. И именно поэтому многие маги, целители, народные целители используют в своих практиках для защиты огонь. И с самой древности считалось, что огонь – это... Инструмент очень сильный, мощный, духи огня, которые отталкивают демонов, нечистую силу, очищают энергетику человека и очищают энергетику места. И, кстати, сейчас вот с 3 апреля начнется моя любимейшая и вами любимейшая программа где мы будем работать и с духами огня, и я открываю этот сезон «Охотники за привидениями», поэтому присоединяйтесь на канале ТВ3, смотрите программу, смотрите, мы подобрали, и я в том числе, самых лучших, самых сильных специалистов, которые э, действительно помогают людям, помогают... Э, городу планете и вообще нашей матушке земле. Поэтому присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно же, в духе огня и сам огонь помогали уже выстраивать эти практики и защиты. И философия защиты, она гораздо более уместна, нежели, конечно, нападение. И я об этом вам всегда говорю, потому что Вселенная, она не желает видеть в нас агрессию и какую-то злость. И более того, гораздо защита уместнее, нежели нападение. Мы усиливаем себя, мы становимся силой, мощью, и Вселенная... Именно этого желает для нас, нашей силы, проявление нашей силы. И каждый из нас имеет свою ауру, свою крепость, которая может быть захвачена всевозможными негативными мыслями, программами, вирусоподобными какими-то штуками всякими разными от тварей. И поэтому мы защищаемся. Мы защищаем себя, свою ауру, свою энергетику, свое поле. И свою жизнь в том числе. И, конечно, данный обряд он, он подходит всем без исключения. Он не конфликтует ни одной из религиозных конфессий систем. Он достаточно прост в исполнении и защищает от колдовских нападений, о которых вы Сейчас услышите, в заговоре подробно об этом говорится. Данный обряд работает год, то есть периодически, конечно, мы повторяем эти э, обряды, и я уже ведя э, группу маги нового тысячелетия, закрытую Школу да, «Круг силы» с ноября 2020 года. Постоянно даю вам какие-то интересные материалы на любовь, на счастье, на гармонию, на деньги, на защиту, на чистки. Поэтому присоединяйтесь. И единственное предупреждение, которое может здесь быть, после выполнения защиты, не тому, кто делал, ни мастеру, ни оператору, не объекту, Нельзя плевать в огонь или как-то иначе про, проявлять свои какие-то неуважительные моменты к стихии огня. К стихии огня мы относимся бережно и с почтением, и с большим уважением. В данном обряде я использую чакровую систему, защиту каменных наших помощников, дух, дух, духи камней и, соответственно, тот, кто хочет приобрести этот обряд, пожалуйста, для себя, вы можете мне написать лично на мой WhatsApp, плюс 7905 128 41 28. Мне Арина Михайловна Ласка, это мое инициированное имя. По паспорту я Марина Михайловна Ануфрева, по мужу в миру. Больше никому, потому что сейчас, сейчас как раз-таки оживут все эти твари и все фейки и так далее. В связи с тем, что выйдет такой поток сильный, мощный, новый. Поэтому всегда пишите, если вы новенький, если вы не знакомы, пожалуйста, всегда пишите, спрашивайте, покажитесь, Арина Михайловна, покажите ваши руки, знайте мой голос Видели, видите меня на экранах, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны и просто так, а бы кому кто-то написал, позвонил, зашел ВКонтакте или еще что-то, не надо этому верить. Так, значит, сейчас мы переключаемся и уходим в закрытую часть нашего обряда. Ну и в добрый час, мои дорогие, работаем.